здравствуйте дорогие друзья с вами адвокат Дмитрий Анцупов, и сегодня я вам расскажу про проблемы раздела движимого имущества в суде ни для кого наверное не секрет что к движимому имуществу у нас относятся автомобили ну и прилегающие к нему там мотоциклы снегоходы квадроциклы и так далее и так далее в общем то чем можно рулить чем можно управлять к движимому имуществу также относятся деньги которые у вас находятся на счетах. И в чем же основная сложность? В чем же загвоздка? Все дело в том, что когда стороны в браке, для того, чтобы распорядиться перечисленным выше имуществом, мужу или жене не нужно согласие второго супруга. То есть, если мы рассматриваем, например, сделки по купле-продаже недвижимости, в обязательном порядке должно быть нотариальное согласие, будь то дарение, будь то купли-продажа, Росреестр просто не пропустит такую сделку. В данном же случае, если человек хочет продать автомобиль, либо снять денежные средства со своего счета и потратить, спрашивать разрешение у второй половины не нужно. То есть закон исходит из того, что если стороны в браке, значит эти действия согласованы. И чем же это грозит, дорогие друзья? На моей практике были неоднократно случаи, когда... Одна из сторон приходит в суд. Начинается судебный процесс. И уже в суде выясняется, что денег-то на счетах уже и нет. Автомобили-то уже давно проданы еще до суда. Потому что, как правило, конфликты идут задолго до судебного заседания. И получается ситуация, что и делить вроде как и нечего. Согласитесь, ситуация достаточно сложная. И, кстати, напишите в комментариях, кто сталкивался с чем-то подобным. Либо у вас были похожие случаи, либо, может быть, у ваших знакомых, когда люди выходили в суд и понимали, что имущество уже на руках у второй стороны нет. Она уже не собственник. Что же делать в этом случае, спросите меня вы. Так, друзья, не переживайте. Выход из этой ситуации имеется. И он на самом деле на поверхности. То есть закон нам говорит в этом случае одно, что... Вторая сторона может оспорить сделку по отчуждению имуществом, если докажет, что сделка совершена без ее ведома и ее согласия. Соответственно, возникает главный вопрос, как это можно доказать. И тут я вам расскажу один универсальный метод, который в принципе проверен уже неоднократной судебной практикой, и вы можете им пользоваться для достижения своих целей. То есть вам нужно написать супругу или супруге СМС-сообщение, либо сообщение в мессенджерах, в социальных сетях, по электронной почте, до да хоть почтой России ценным ценным сописью. Главное, чтобы было, было доказательство того, что определенная информация в этом сообщении была доведена до адресата. А сообщение очень простое. Текст примерный, его можно корректировать, но главное, чтобы была передана суть. Так вот, информирую тебя о том, что семейная жизнь наша не сложилась. Фактически совместное хозяйство мы больше не ведем. Соответственно, с момента получения данного сообщения, с такого-то числа, я считаю, что любые сделки, связанные с нашим общим имуществом, здесь можно его даже перечислить, совершены без моего согласия и без моего ведома. Так вот, друзья... Когда у вас будет на руках такое доказательство, а у нас сейчас в судах наработана хорошая практика, когда текстовые сообщения используются в качестве доказательств. Как только вы будете иметь на руках подобные документы, то, я думаю, сможете оспорить сделки в суде по отчуждению совместно нажитым имуществом, автомобилем, снятием денежных средств, и либо оспорить сделку и поделить само имущество, либо получить за него причитающуюся вам денежную компенсацию. Поэтому, друзья, пользуйтесь, дарю вам этот совет абсолютно безвозмездно. Если вам видео понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напоминаю также, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях. До новых встреч!